Нумеск, Виктория Мы должны вот эту трафаретку елочки обвести карандашиком на картоне. Правильно, Максимушка, одной ручкой держишь, а другой обводишь. Детки развиваются. Хотите к шарикам Максиму? Максим, пойдешь к шарикам? Пойду с большой радостью. Ну, естественно, мы дома что-то лепили, книжки, мозаики и все это, и какие-то поделки тоже, но тут очень много идей. Людмила Викторовна, нам, мы очень рады и хотелось бы, чтобы продлился еще этот проект. Основная цель проекта – это создать условия для того, чтобы можно было с детками с особенностями здоровья работать по развитию познавательных процессов, творческих способностей, развитию личности, эмоциональной сферы. И самый главный момент, который мы планировали при задумке вот этого проекта, это был вопрос социализации, чтобы у детей с особенностями здоровья появились друзья, обычное детское общение, обычная дружба, обычные совместные творческие дела. В рамках этого проекта был оборудован кабинет психологической и терапевтической помощи детям и их родителям. Проект задумывался как системная, планомерная работа. Вот в рамках проекта проводились занятия по определенному расписанию с учетом времени и возможностей родителей и детей. Это прозрачный мольберт, он дает возможность детям э, работать и в паре, и в соревновании друг с другом. Мне очень нравится момент, когда дети работают в паре. Один ребенок с одной стороны, другой с другой. Им дается одна и та же картинка. И, например, э, с этой стороны ребенок рисует одну часть корзинки с фруктами, а с этой стороны ребенок ее дополняет. То есть каждый рисует свою часть со своей стороны, а получается общая композиция. вообще это лечение искусством есть очень много разных видов арт-терапии но самое распространенное которое и я применяю и то что ближе вот к нашим детям это конечно же рисунки Работа с бумагой, с различными вот материалами, объемные какие-то фигурки. Каждое занятие для меня индивидуально. Вот. Кому-то нужно попроще, кому-то посложнее, кому-то нужно больше помогать, кому-то меньше. Когда получается, знаете, вырастают крылья. И когда видишь еще отдачу, светящиеся глаза деток и благодарность родителей, то это, конечно... здесь попробуем вот так я, не да. хочешь уже я, не я умеешь да. а давай вот так отсюда и, и вот по этой линии когда мы оказались на удаленке первое что мы сделали это разработали которые э, развезли потом с, с принадлежностями Такими как краска, клей, карандаши, цветная бумага Очень много новых техник Вот я старалась и работа с солью И работа вот ватными палочками И э, такая техника как ниткография То есть нитками выкладываем вот тоже рисунок О, молодец! Получается! Так, стоп! Теперь мы развернем. Ах, нет, пусть будут ножнички здесь. Сейчас э, нами разработан еще один альбом по развитию логического мышления. Он направлен именно на развитие 3D-мышления. Он выполнен уже совершенно в другой э, технике. Вместе с пиксиками дети будут заниматься и развиваться дальше. Ура! Мы так рады!